Завершить эту неделю я хочу разговором о модных или ставших популярными концепциях, связанных с рынками, конкуренцией, да и маркетингом в широком смысле. И моя основная задача на сегодня — призвать тебя аккуратно к ним относиться. Вообще, я большой поклонник классического маркетинга. И я считаю, что э, десятки лет, э, тысячи не глупых людей, десятки, может быть, сотни тысяч, занимались исследованием, структурированием, описанием того, как компании конкурируют друг с другом. И если тебе кажется, что эти люди не поспели за изменениями окружающего мира, я могу на своем опыте сказать, ну нет, это не так. В общем, классический маркетинг дает нам всю полноту э, дифференцирующей информации о том, как может быть устроен маркетинг в твоей компании. Другое дело, что пользоваться этими классическими описаниями довольно сложно, нам постоянно нужны упрощения, из-за этого возникают линейные модели, которые оказываются не суперэффективными в современном мире, из-за этого возникают где-то какие-то переупрощения, но важно понимать, что ни одна из новых модных концепций новой на самом деле не является. Это какой-то способ интегрировать часть уже известных человечеству представление о маркетинге, упаковать это в какое-то ажиотажное хайповое название, хорошо продать, продать лекции, продать конференции, продать консультации. В этом нет ничего плохого. Я просто призываю к тому, чтобы не сильно за этим гнаться. Сегодня я расскажу о паре таких концепций, возможно их будет появляться больше в будущем. Часть из них, скорее всего, уже отмерла. Но вот все еще популярна тема стратегии Голубого океана, что да, нам надо найти Голубой океан. Причем я открываю, опять же, многократно упоминаемую именно, кофейню, и мне нужна кофейня Голубого океана. Или там, я не знаю, я буду производить обувь, но мне нужна какая-нибудь там рынок Голубого океана в обуви. Все это очень здорово, но это продажа мечты, во-первых. А во-вторых, Даже такую очень просто упакованную концепцию опять очень упрощают до фразы «Голубой океан» и забывают о том, что те вещи, о которых писали авторы, Ким и Моберн, по-моему, они классические, маркетинговые. Причем современный маркетолог прекрасно понимает и без книги о стратегии «Голубого океана», что на сегодняшний день не нужно ставить прямую конкуренцию во главу угла. Это то, о чем я рассказывал тебе на протяжении этой недели. Это то, что было описано и у Портера, и, у, и в Талмудах, в учебниках, на которые я даю ссылки. Это все, в общем, прекрасным образом существует. Да, то, что структура отрасли не определена раз и навсегда, и что отдельные отрасли конкурируют между собой, IT конкурирует с такси и так далее. Это тоже не новости, это тоже то, что прекрасно представляют себе классические маркетинговые учебники. То, что нужно и можно постоянно применять какую-то креативность относительно взаимодействия с нашими потребителями. Да, но ну Это прекрасно, это тоже понятно. Проблема возникает в том, если ты начинаешь фокусироваться, что тебе обязательно надо найти только голубой океан, и красный океан тебя не устраивает. Вообще говоря, если ты применишь все то, о чем мы говорили на протяжении последних пяти недель, к любому Красному океану, то ты прекрасно найдешь себе замечательный сегмент, в котором ты будешь жить, существовать и зарабатывать. И фокус на вот этой концепции Голубого океана с точки зрения когнитивного искажения – маркетолога плохо ровно двумя вещами. Да, Во-первых, что ты фокусируешься на несбыточной мечте, а во-вторых, что ты боишься обычной повседневной деятельности, хотя если засучить рукава и начать работать, то ничего страшного, в общем-то, в этом нет. Другая концепция, хайповая, это концепция подрывных инноваций, что нам нужно сделать что-то суперподрывное, и если мы делаем неподрывное, то это, в общем, неинтересно. Но это больше к стартапам, конечно, имеет отношение, но проговорить все равно стоит. Концепцию подрывных инноваций нам предъявил автор профессор Гарварда Клейтон Кристенсен в книге «Дилемма инноватора», опубликованной в 90-е годы, если мне память не изменяет. И он имел в виду совершенно конкретную вещь вообще. С точки зрения Кристенсена, есть, если мы рассмотрим какой-то конкретный рынок, то в нем есть некое конкретное ожидаемое качество потребителя относительно продукта или услуги, которая на этом рынке предлагается. И рынок структурирован. Есть массовый рынок, на котором продукт или услуга имеет определенное среднее качество. Есть верхний слой рынка, который является наиболее прибыльным, где высокое качество, но и высокая цена, за которую клиенты, которую клиенты готовы за это качество платить. Есть нижний слой рынка, где что-то очень дешевое, возможно низкокачественное, типовое, и этот слой рынка является наименее прибыльным. Подрывная инновация — это процесс, это динамика, и Кристенсен говорит о том, что если мы рассматриваем компании-старожилы, те, кто на рынке существует давно и существует в классических парадигмах, то старожилы с помощью поддерживающих инноваций, так называемых, то есть развивая, потихоньку улучшая продукт, они идут с некоторым опережением во времени, предлагая все большее качество, возможно, примерно по той же цене. И они действуют на то, чтобы поднимать э, качество продукта вверх и поддавливать массовый рынок к тому, чтобы, возможно, платить чуть больше денег и э, за счет этого получать большую прибыль в долгосрочной перспективе. Но при этом в рынке могут появляться новички, совершенно специфические компании, которые предлагают совершенно специфический конкретный товар с помощью подрывных инноваций. Новички предлагают товар очень низкого качества тем потребителям, которые вообще не были готовы покупать этот продукт или услугу. И, кстати, это одна из причин, по которой сам Клейтон Кристенсен, автор этой концепции, говорит о том, что Uber не является подрывной инновацией, потому что а, пользоваться Uber не начали те люди, которые раньше никогда не ездили на такси. Вот Если бы это так было, и потом Uber начал выдавливать верхние слои рынка а, сторожилов, а, просто борясь с ними с помощью цены и предлагая все больше объем предложений покупателям из нижнего слоя рынка, переходя в массовый, то это было бы подрывной инновацией. А Uber, с точки зрения Кристенсона, тем более, что у него начинает и у, там, у Uber, и у других агрегаторов такси начинает расти цена за поездку, в общем, он никакого подрыва рынков в этом не видит. Нам сейчас не нужно в это глубоко погружаться, это скорее иллюстрация того, что какие-то хайповые концепции, ажиотажные, особенно, которые сфокусированы на каком-то одном слове, который является симулякром с непонятным количеством и там, семантическим полем, и количеством означаемого, и, возможно, несуществующим в рынке или в реальности. Вот фокусироваться на них опасно. Поэтому, если вдруг твой шеф или ты покупаешь книжку, она открывает тебе глаза на этот мир, и ты думаешь, что все, теперь это все стало понятно, я рекомендую вспомнить о том, что существует старый добрый классический маркетинг, и то, что ты прочитала, скорее всего, берет какое-то подмножество э, этого классического маркетинга, упаковывает его в понятную добоваримую форму, называет каким-то новым словом и, в общем, подает тебе под э, новым соусом для того, чтобы продавать тебе билеты на конференции, для того, чтобы продавать тебе э, консалтинг, э, э, твое внимание схватывает с помощью средств массовой информации и так далее. Мы еще отдельно специально поговорим об этом, в, про то, какие бывают новые модные маркетинги в блоке, про, точнее в модуле, который начинается на следующей неделе. Но то, что я хочу подчеркнуть, что исследование рынка и занятие определенного места в рынке, определенной позиции — это деятельность, которая далеко не обязательно должна упаковываться в какие-то модные концепции. Работа с рынками, работа с конкурентами, работа с партнерами, исследование твоих потребителей, сегментирование, поиск ценностных предложений — это повседневный, кропотливый, скучный и очень-очень конкретный труд, связанный с непрерывным контактом с большим количеством разных людей, разных медиа и разных э, сообществ э, и так далее. Поэтому закончить эту неделю я хочу призывом к тому, чтобы ты готовилась или готовился к неделе следующей. Мы будем говорить о скучной, повседневной, где-то даже монотонной, но тем не менее интересной, работе маркетолога и формированию э, растущей живой маркетинговой системы. То есть мы наконец дошли до того, с чем мы начинали э, первую лекцию нашего курса.